Дома так тухло и скучно, что повесились все тараканы, включая соседских? И только тиская кота чувствуешь, как безысходность отступает? Остановись! Ведь есть платформа САХГО, генератор сахалинских движух, где найти события по душе так же легко, как и запустить свое собственное, используя удобный конструктор без регистрации. Почему Сайт Go хорошо? Мобильная версия для людей. Простая подписка на уведомления о премьерах и новых событиях на мобильник и браузер. Шесть вариантов просмотра событий, коллажи, геокарта, календарь, выбор за тобой. Как запустить у нас события? Все просто. Вбивай наш адрес и заходи на платформу с удобного тебе устройства. Сверху или снизу платформы есть кнопка «Запустить события». Жми! Заполняй обязательные поля, такие как название, описание, дата, время и обложка. Без них события не рассматриваются. Не забывай читать подсказки к каждому полю. Чем точнее и правильнее будет, тем быстрее событие пройдет модерацию. Далее выбирай место, где будет происходить событие. Если в списке его нет, то находишь поле для редактора, пишешь полный адрес и мы его добавим. Если вы организация или другие объединения и не видите себя в списке организаторов, вбивайте данные в указанные поля и обязательно оставляйте контакты для уточнения. Мы не экстрасенсы? После того, как все заполнил и указал обратную связь, спускайся вниз и нажимай кнопку рассказать сахалинцам. Появилось уведомление? Готово! Занять себя легко и не мучая когда заго.ru У нас есть куда сходить всегда Ждемс!